Ребятишки, привет! Был я сегодня на рыбалке, поймал крупную форель. Я давно ее хотел, но две недели как-то крупная не попадалась. Сегодня одна такая есть, и я вам покажу еще один рецепт из моей коллекции. Готовить я буду лососевую форель со шпинатом, палентой и соусом. Только паленту я буду готовить без молока или сливок и без добавления пармезана. Приступим! Сегодня я покажу вам один трюк, как можно без проблемно снимать чешую с рыбы. Некоторые из вас знают, как это делается, а для некоторых это будет интересно. Я надеюсь. Для начала рыбу нужно обсушить. И затем рыбу слегка обдать кипятком. Слегка. этого будет достаточно и теперь снимаем чешую видите как она снимается вся чешуя прекрасно собирается если у кого-то нет профессионального ножа для чистки рыбы от чешуи то смотрите она прекрасно счищается при помощи нормального ножа то есть я вообще не прилагаю никаких усилий чтобы почистить рыбу одна сторона готова вот вся чешуя Всё, рыба у меня от чешуи почищена этот трюк работает со многими рыбами с какой рыбой он работает не очень хорошо так это с окунем у него чешуя сидит очень плотно на коже. И лично я просто, если ловлю окуня, то шкуру снимаю полностью при помощи плоскогубц. Так, ну рыбу я чешуи очистил. Теперь я покажу, как я разделываю крупную форель и приступаем к дальнейшей готовке. Ну, для начала рыбу надо обсушить. Делаю это при помощи бумажных сарфеток. Вот такая форель весит примерно 1 килограмм 200 грамм или 1 килограмм 300 грамм примерно. Так, ну для начала ударяем внутренности. Надрезаю сбоку. Вырезаю клаку. Внутренности я удалил. Форель чистая. Теперь, как я вам всегда показывал, нужно удалить вот этот сгусток крови. Вот здесь он находится, его прекрасно видно. Большим пальцем спокойно вдавливаем его и. Убираем. Так, ну форель промываю и показываю дальше. Теперь делаю косой надрез за жаберными крышками, проворачиваю нож и иду вдоль хребта. Филе у меня готово. Его переворачиваю и все то же самое: косой надрез за жаберными крышками до хребта нож поворачиваю кишу приподнимаю большим пальцем и иду вдоль хребта здесь можно теперь рукой прижать и спокойно срезать филе эту часть я буду использовать для приготовления бульона об а дальнейшем соусу так далее я Срезаю кости. Эту часть тоже на бульон. Вот эту часть я тоже срезаю аккуратненько. И здесь может присутствовать еще часть спинного плавника. Далее Тупой стороной ножа, слышите, да, как я прохожусь по косточкам, кости прекрасно прощупываются. Вот здесь вот идет такой вот ряд костей, вот примерно отсюда. И эти косточки затем я специальным пинцетом для удаления костей удаляю. Все, косточки больше не прощупываются. Одно филе у меня готово. Следующее филе, все то же самое. Косточки вытаскиваются тяжело, потому что рыба свежая, буквально два часа назад пойманная, поэтому отсюда и результат. Ну, Как я говорил, вот здесь проходит этот ряд, их можно срезать вот таким вот образом. И все, они прекрасно вынимают. Вот в этом месте тоже прячутся очень хорошо пару косточек. Все, филе у меня чистенькое. Теперь вот эту часть я обрежу. И вот здесь я тоже обрежу. Придам филе форму. Оно должно быть у меня ровненькое. И вот эту часть тоже обрежу это мы само собой разумеется не выбрасываем мы это просто пожарим отдельно а мне для рецепта понадобится именно вот эти два филе так ну время к обеду и я сразу рыбу приготовлю значит мне понадобится 440 миллилитров рыбного бульона который я сразу присаливаю у меня бульон готовы но вы можете у меня на канале посмотреть как готовится бульон ссылку я оставлю Натер немного мускатного ореха, 80 граммов кукурузной муки, поленты, бульон и 40 граммов масла. Я просто не хочу отваривать поленту отдельно, так как я буду все равно рыбу делать на пару. и Я смогу все это сделать в одной кастрюле, ну, чтобы сэкономить также на свете. Вода у меня уже горячая, кипяченая, а варить я буду все это дело в монтоварке. Ну, и отправляю на плиту пока пускай кипит так ну и сразу я подготавливаю томатный соус я сделаю быструю версию без всяких в е но ну, если вы хотите заморочиться также на канале у меня есть ссылку я оставлю 400 грамм очищенных помидор немного сахара, соли перца так, ну и Так, немного чесноку все это пробиваю погружным блендером и отправляю на плиту соус вариться веточку тимьяна веточку росмарина да и натру сразу зубчик чеснока в кастрюлю я уже добавил 250 грамм готового шпината как готовится шпинат вы найдете на моем канале Добавил кусочек масла и 100 миллилитров 30% сливок, добавил муската, добавил соли Так и натру еще немного чесноку, буквально пол зубочка и отправляю на плиту. Значит овощи у меня готовятся, томатный соус готовится, полента готовится. Теперь я доведу рыбу до ума. Ну, обед я свой весь запланировал, вот, скажем так, с нуля до полного приготовления, примерно на 45 минут, не больше. Так, у нас остались два небольших кусочка рыбы. Обрезки отправляю в измельчитель, добавляю соли, немного перца и остаток сливок. В общей сложности я взял 200 мл сливок, 100 для фарса и 100 для шпината. Ну вот, вот такой вот фарш у меня получился. Вы у меня, конечно, спросите, а сколько же рыбы у нас было по сливкам понятно, 100 миллилитров. А я вам сейчас отвечу. Так, рыбу я сразу присаливаю, немного перчу. Так, ну весы у меня на нуле. И сейчас мы узнаем, сколько же рыбы у меня было задействовано. Ну вот так именно приготовить у меня была, скажем так, спонтанная идея. Я не хотел... Просто осталось два кусочка рыбы, поэтому... Так, и в общей сложности, согласно весам, у меня количество рыбы составило 65 грамм. Так, я присаливаю вторую часть рыбы, также ее перчу и укладываю сверху. Далее добавляю немного оливкового масла, совсем чуть-чуть. Так, я рыбу убрал, я помещу ее на другую пленочку, потому что мне тоже нужно будет... Смазать пленку с этой стороны маслом. Пленку обрезаю. И вот так вот нашу рыбу, как конфетку, я заворачиваю. Сделаю еще раз. Вот в таком виде я ее буду готовить на пару, вот так как она есть пленки. Алюминиевую фольгу здесь добавлять не нужно, потому что такая пищевая пленка держит температуру 130 градусов. Ничего с ней не случится. Так, ну я отправляюсь в плите посмотреть, что там у меня делает полента. Так, томатный соус варится, полента тоже варится. Перемешаю. Опять накрою, она готовится у меня дальше. Попробую томатный соус. Томатный соус готов. Я удаляю росмарин и тимьян. И загущаю соус кукурузным крахмалом, разведенным в холодной воде. Я взял буквально одну чайную ложечку. Это делается для того, чтобы соус на тарелке не потек. Он, казалось бы, выглядит стабильно, но на самом деле... Стоит его добавить на тарелку, и как белая, такая прозрачная, немного красноватая жидкость начнет расплываться по всей тарелке. Все, дам соусу покипеть буквально 5 минут, и он готов. Так, что делает мой шпинат? О, шпинат уже тоже готов. И я также загущаю его крахмалом. Тоже развел я одну чайную ложечку кукурузного крахмала. Дам тоже крахмалу 5 минут провариться, и шпинат у меня тоже готов. Так, ну вот лента уже начинает... Становится густой. И сюда я отправляю нашу рыбу. Время приготовления в общей сложности составит у меня 15 минут. Томатный соус готов. Я его отключаю. Я по ленту отключаю. Так, рыбу я отправлю на доску. По ленту поставлю назад. Здесь все выключено. Я просто хочу проверить. Одну тарелку я сделаю так, как она приготовлена. И одну часть просто форели я хочу обжарить. Разрезали и смотрим, что мы видим. Что рыба не дошла, ей не хватило еще 5 минут, поэтому рыбу отправляю обратно. Ну, такое бывает. Я такой рецепт делаю в первый раз. Еще 5 минут. Так, ну вот пока рыба доготавливается, я приму аперитив. И что я хочу сказать, что не всегда на кухне получается все стопроцентно. Я, в принципе, полагал, что за 15 минут нам не приготовится. Потому что рыба, она должна быть сочная. Переварив ее, и она будет просто сухая. И не верьте тем поварам, которые говорят, вот у меня все 100% перфектно получается. Хрень собачья. Я таких лично не знаю. Так, ну все, рыбу я снимаю. Это мои 5 минут. Они истекли. Ну мои внутренние часы подсказали мне 30 секунд назад, что это уже произошло. Так, значит, вот, этот, вот эту одну часть я ее... Хочу обжарить. Обжаривать я ее буду на топленом масле. Или если вы хотите обжарить, но у вас нет топленого масла, обжарьте на растительном, обжарьте на оливковом. Отправляю. Я, честно говоря, даже не знаю, как назвать мне это блюдо. Я такого никогда раньше не делал. Это да просто пришла идея, я ее э, воплотил. Ну что мы тут сделаем? Так, ну давайте вот так вот эту часть я разрежу наискосок. А эту часть я разрежу пополам. Так, уберем в сторону, чтобы не мешала рыба. Можно было, конечно, поленту сварить и густой, но я лично я густую поленту не люблю. Если вы хотите густую, чтобы она резалась, то берите тогда одну часть поленты и четыре части жидкости. А масло считается тоже жидкостью. Но это так, на случай вы хотите просто ее порезать и уложить на тарелке как-то по-другому. Да, еще это никакое не ресторанное блюдо. Мы находимся с вами не в ресторане, мы находимся дома. Поэтому у меня на этот счет движения не отработанные. Делаю, как делаю. Я вам показываю, вы смотрите. Так, ну и размещаю рыбу. Так сказать, усаживаю ее на томатный соус. Ну вот, можно и обедать. Так, ну где кусочки рыбы поменьше, это для супруги. Пойду отнесу ей сразу, вот она уже проголодалась. Ну как вы уже по моим последним видео заметили, что я люблю рыбу не только ловить, но ее и готовить. Ну и не только готовить, я и с удовольствием ее ем. А почему столько рецептов именно о форели? Ну просто сейчас сезон. Форель, она любит холодную воду, поэтому в прут ее запускают именно в холодное время года. Летом на форели рыбалки нет в искусственных водоемах. Если вам это видео понравилось, делитесь им вашими друзьями. Пишите мне обязательно комментарии. Мне одна моя подписчица сказала, что да они тебя просто боятся. Что вы меня боитесь? Посмотрите, я мягкий и пушистый, я не кусаюсь. На адекватный комментарий я реагирую адекватно. Короче, пишите комментарии. А дальше посмотрим, быть этому каналу или не быть. Желаю вам всем здоровья и до новых встреч. По скрипту, или как говорят молодые люди, пысы. Значит, форель зашла хорошо. Что я хотел бы добавить? Вот этого количества рыбы, а вы помните, что у меня общий вес форели был не разделан 1 килограмм 200 грамм, хватит на трех человек. Поленты достаточно, а вот шпината нужно будет просто добавить. Взять в общей сложности 350 грамм бланшированного шпината. Этого будет достаточно, чтобы накормить трех взрослых людей. Ну вот как-то так. Да, обжаривать не обязательно. Рыба и так хорошо заходит, без обжарки. Но это я для себя просто хотел посмотреть, проверить. Может быть вкуснее, может быть лучше. Нет, не лучше. Оставьте так, как есть. Ну а теперь все. Пока. Да, и не бойтесь. Пишите комментарии.